Вот, все мое хозяйство Вон там утки ходят Вот это последние клетки, 4 штуки Взади маточники Взади встроенные маточники Вот, справа сидят Получается, вот это самое хорошее Это э, у человека брал Двух самок Короче, она родила э, два раза уже Или три даже Потому что один раз они вместе сидели И, короче, одна из них кого-то родила На сетку, я пропустил момент Она там, ну, на сетку родила 6 штук Второй раз 6 штук тоже родила, из них осталось двое, вот сидит вон в той клетке, покажу, сейчас вот, вот где ведро стоит, под, под, под ведром сидит. Это клетки как у Павел Харитонов, есть на ютубе с Егоревска, вот, у него такие клетки, ну, наподобие, наподобие, только у него спереди сетка, разница есть, но образ я от него взял. Вот, вот эти клетки, это ориентировался на Еськина кролика, вот. Клетки строил, чтобы сзади маточник. Только у него, опять же, приставные, ну, навесные маточники. А у меня маточники встроенные, я сделал так. Вот там они немножко ниже, вот видно. Ну, плохо видно. Короче, маточник ниже, чем пол в клетке. Но так я теперь больше делать не буду. Я буду делать вот наподобие вот этих. Только повыше, как вот те. Вот та высота прям отлично. И с дверками тоже, как те. Просто может быть чуть-чуть размер другой. Вот, клетки будут делать вот так, чтобы повыше. Не знаю, два этажа или один. Может быть, даже один. Потому что внизу надо, чтобы место было под говно. А вот зимой вот здесь они насрали прям почти до сетки. Убираться очень тяжко, нагибаться. Я не люблю вот это, чтобы нагибаться можно было нахер. Лучше пускай срут и срут. Вот. И общий, как у Еськина кролика, сделаю с общей крышей. Буду делать такие клетки. Вот, значит, кролики. Кролики, вот эта серебруха, серебруха, родила, окролила, окролила 14 штук. Я их сегодня достал, посчитал, она вчера, получается, родила. Вот, молодец вообще. Я не надеялся, что она один раз прохолостила, второй раз вот все нормально покрывал. Вот, получается, 29-го я ее покрывал обоями, вот этими, вот там у меня самцы два сидят. Один кали калифорнийец куровской, второй э серебро из клина. Из клина. Я его привез, так же, как и эту самку. Покрывал вот портос и косик. Косик это Калифорния, Портос это полтавские серебро. Вот. вот она, 14 штук родила. Не знаю, как она их выкормит. Сеструха ее. Или не сеструха, не знаю. Ну, напарница, короче, которую я тоже из клина привез. Она. Один раз у меня 11 штук привела, блин, не помню уже, да, родила на крышке маточника, точно. Второй раз она уже, или это родила, не помню, короче, по-моему, вот это родила, да, 11 штук, все, и все они замерзли. Она, ну, первокролка, потому что, вот, сестра ее или не сестра, там, подруга, она, короче, сдохла, не родившись, не родив ничего. Вот вот они, красавчики. Вот это мелкие, мелкие. Все грязные, что-то я приехал тут. Не было у меня долго. Все какие-то санье, что ли, не знаю. Закоксовались все, короче. Тут шесть штук. Вон мамашка. Ой, все грязные. Но они какие-то мелковатые. Им уже 5 числа будет два месяца. Уши какие-то непонятные. Висячие какие-то. Ну, не знаю. Короче, вот это у нее первый акролл этой самке она у меня холостила по моему один раз но вот привела 6 штук все живы здоровы 2 5 марта получается да вот 5 03 она окролила в том маточнике вот. вот дальше вот это это тоже с нашего тут с города у человека брал вот они оказались у меня такие нормальные самочки вот это 6 штук вот этот пацан точно по глазам видно косые такие глазищи вот тут 4 штуки вот еще один чисто тоже калифошки покрывал куровским самцом вот этим косиком тем вот вот они тут такие тоже грязные какие-то не пойму наверное у сби что ли красит их не знаю вот маточники сейчас покажу сзади вот такие маточники верцы вот они злодеи вот эти Тут насрали Больше не буду внутренние маточники делать Только вставные Потому что они тут насрали столько Я задолбался убирать это все Вот тоже уши повисшие какие-то Тоже самчик по-моему Вот Это что-то сидит тут Постоянно в уголочке Не знаю что с ней Что-то не то Пока еще не разбирался так, вот тут, вот они тут, гнездышко, вот они тут, козявочки эти, шевелятся, черные все, это дети портосы, получается. Так, ну ладно, это мамашка. Сама маленькая родила, вон сколько, 14 штук, как она кормить будет, не знаю. Так, дальше, дальше, дальше. Вот это вода, вода, которая... Стоит тен, выше тена врезана вода на насос, подача. Вот так она через насос пошла, через все клетки по низу. он там вышла, поднялась через самцов, потом пошла наверх и направо, направо, направо. И так поверху, поверху, поверху идет в эти клетки. Но это все временный вариант, буду переделывать. Вот это, это дочка из того акрола. Про которую я говорил Она сейчас у меня прохолостила Больше мамки стало Больше мамки Это вот дочка Вот той самки, первой У которой сейчас 4 штуки Так, вода прошла там, поднялась наверх И вот так вот она спустилась Спускается Вот журчит Это обратка, скажем так Ну тут просто вставлена она еще вот, это сестра, ой, сестра, дочка, косика и вот первый самки. Значит, вот тут у меня ее брат, ее брат, вот этот самец, ему сейчас шестой месяц пошел, по-моему, да. И вот он такой, тут вот, хороший, можно сказать, сам, самчик, не особо крупный, конечно, но ничего, красочка зато хорошая, масочка. Это шиншиллы, я который взял. Привезли мне с Егоревка Павел Харитонов. Это вот от него сами шиншилы, А кровь идет от фермера-одиночки на ютубе. Вот они, четыре девки тут сидят у меня, уже подросли, здоровенькие, крупненькие, хорошие. Вот. Тоже надо рассаживать, надо новые клетки делать. Так, здесь у меня самец, косик, косечек, Подрос тоже давал уже больше года. Хороший. Тут такие дверцы. Кормушка так висит. Тоже самодельно, делал сам кормушку. Вот. Нормально. Вот насыпаю овес с ячменем. Смешал, у меня остатки были, скрутил. И насыпаю по чуть-чуть вот комбикорм. Раменский комбикорм для кроликов. Сено даю тоже. Так, ну и вот портосик. Это клинский. Ну, гребет. Маленький, но, скажем так, активный. 14 штук заделал. Молодец. Сегодня поработал с первой самкой. Буду смеси делать. Тут у него спальня. Чисто все так, не срет он, нормально. Самцы вообще заметил, они чистюли. Посадил к этому самку, какую-то не помню уже, она у него жила недели две, наверное. Ну я так, ради прикола. Все было засрано. Самец весь грязный. Самка грязная. Все грязное. Грязнули они эти девки, получается. А он вот слет в уголочек, он туда спокойно. Здесь у него спаленка тоже, как он спит. Лежанка. Делает себе лежанку. И нормально. Вообще, пацаны молодцы. Красавчики. Так, ну и самый главный сейчас в центре внимания. В последнее время самец это получается с беларуси я его приобрел у серого кролика сергей привет будешь смотреть вот. вчера он приехал вместе со мной вот такой вот красавчик поместный это строкач и белая великанша вот от них помесь вот это тоже уже ему больше года здоровый хороший кролик будем надеяться будет жить и работать успешно вот. и содержание возможно им понравится так труба сейчас вот так здесь не пиля пластиковые Вот водичка все есть был вот. была труба вот так сначала хотел маточники здесь делать ну что-то руки не дошли стал делать пластик... Э, ящики. Вот, ну, вот эти наподобие. И туда вставлял. Нормально. Но пока еще... Короче, руки не дошли. А здесь уже сделал... А, такие же тут пиля, Вот он капает. Пластикой вот эти красные фигня. Надо ставить вот такой тройник. И вот такую заглушку. И в заглушку уже выворачивать ниппель. Самое лучшее. Это я посмотрел у... Хороший парень на ютубе, вот у него такой способ поения, правда без насоса, без всего, но у меня вот этот способ именно, он мне очень понравился, то что минус 20, минус 30, ничего не мерзнет, не утеплено, ничего ничего не мерзнет, все гоняется по кругу, насос у меня три раза работал на сухую, вообще я уезжал, вода кончалась, вот вытекала через этот ниппель, и все, кончалось. вода, и он работал чисто на сухую, крутил. Отличный насос, вихрь, вихрь самый дешевый, взял, но он работает отлично, в принципе, проблем вообще нет. И надо делать забор воды для, на насос выше тена, чтобы если вода ушла, чтобы тен был в воде, чтобы не сплавилась. У меня одна канистра вот, стояла вот такая, она сплавилась. Один раз профукал, и вот она вся уже тут. тэн стоял без термопары. Все тут у меня поплавилось. Вовремя увидел, иначе была б беда. Поэтому сделал.. Но ну, тут была, был забор вровень или чуть ниже даже тена. Ну, канистра маленький, потому что. А вот такой способ нормально. Всем рекомендую. И вообще от, отличный способ. Я буду только так и делать. Вот. Так что вот оно все, мое хозяйство крыльководческое. Тут сидит, сделал вот навес, чтобы коршун не летал, не гонял там, не крал цыплят, гусят. Ну так, наскоряк сколотил из брусочков и досок. Вот. Тут сейчас гуси обитают, с курами. Вот они тут-то для курей сделал потому что гуси долбали очень сильно курей а сейчас там сидит гусыня и она очень ругается она сидит на яйцах не ругайся не ругайся я сейчас веду вот. она сидит сходит. вчера пощупал яйца теплые все высиживает гусят ну, тут бочки с кормом под корм вот все хозяйство все это буду переделывать, буду делать общий шет, общие клетки с общей крышей. Вот, и рассаживать надо будет всех этих разбойников, вон тех грязных. Так как так.